Снова здравствуйте! Сегодня не совсем обычное у нас место. Сегодня представляю вашему вниманию, не побоюсь этого слова, исторический памятник архитектуры. Да-да, при строительстве предприятия были обнаружены вот такие вот прекрасные остатки оборонительных сооружений. Ну, сейчас мы с вами детально рассмотрим Здесь вот, видите Видимо, древние Обороняющиеся Оставили свои латы Ну, точнее, не латы А перчатки Очень хорошо защищают Видите, как сохранились Весьма Весьма в достойном Состоянии Хоть сейчас бери, одевай смогут обеспечить такую же защиту, как и тем древним людям, которые их здесь оставили. Вот здесь даже можете выбирать на вкус и цвет, скажем так вот эти вообще, мне кажется, шедеврально выполнены цветовая гамма в особенности совпадает с окружающей средой ну вот, само по себе оборонительная цитадель, ну точнее ее останки почему цитадель ну потому что она скажем так возвышается над тут есть овраг ну сами знаете как бы когда строились оборонительные сооружения, они всегда строились на возвышенности ну, вот вы можете наблюдать это действительно историческое место все выстроено в лучших канонах средневековья ну и в принципе также и оставлено здесь вот наверное закрыто да, сегодня неприёмный. не приемный как бы, не то чтобы ошибся не говорился, не то чтобы приемный а Скажем так, сегодня экскурсии не вводят, Но мы самостоятельно можем обойти Здесь тоже закрыто, я уже проверял Изнутри, наверное, открывается Нет ни ручек, видите, ничего, ни замков А вот здесь есть решетчатый створ в который можно заглянуть Вот видите, все как бы сохранилось в первозданном виде ну, стараются Единственное, что добавили Это вот э, Иллюминацию небольшую Ну, там он и естественная Видите, есть Вот оно И современная Более электрическая вот, лампочка Ну, решетка О, Да нам Сегодня повезло Мы зайдем без билетов Да, тут бы неплохо было бы заиметь фонарик, но можем довольствоваться только осмотром вот этой фрески средневековой здесь, видимо, ну, какие-то, в общем, часть казимата какого-то. Вот такого плана. Оборонительное сооружение находится на предприятии, на территории предприятия. Кстати говоря, начальство, ну управляющие предприятием неоднократно предлагали облагородить но рабочие выступили с решительным нет все должно оставаться в первозданном виде, вот видите и как бы деревья здесь все осталось так же как и в средние века возможно вот эти видите такие места сруба дерева видите, вот возможно это следы от древних топоров людей, которые оборонялись, им же надо было как-то отапливать вот мы видим небольшой лаз который, наверное, связан подземным ходом с этой башней ну, в общем-то, все в лучших традициях оборонительных строений средних, может быть и ранних веков, не знаю, сегодня экскурсовода нет, поэтому как бы я тут, скажем так, немножко самоуправством занимаюсь, вот в принципе, сейчас покажу, возможно, грибы, которыми питались средние века когда во время ос, во время осады ну и опять же к вопросам экологичности нашего предприятия вот вашему вниманию образчик вот да фокус поймал образчик экологичности как бы все максимально для людей про людей во имя людей во имя истории сохранение для будущих поколений в первозданном естественном виде. Давайте еще разок общий вид. Вот так выглядит. Ну, на сегодня, пожалуй, все. До новых встреч!